сегодня поговорим о осанке. Как правильно сидеть, как правильно стоять, как правильно ходить. А, нас этому, к сожалению, никто не учит. А, как максимум родители тычат своих детей, выпрямись, выпрямись, выпрямись, как оказывается это неправильно. Начнем с того момента, как правильно сидеть. Вот обратите внимание, этот стул, ну, он один из самых дешевых, самый простой, в чем его особенность, он э, имеет обратный наклон спинки, и этот угол незначительный, но он э, очень правильный. Сейчас объясню как, почему. Э, в основном люди сидят все вот так, вот такая поза. И в предыдущих видео я, об этом, видео я об этом говорил, что вот такая поза – это 340, минимум 340 кг нагрузки на поясницу. Это учитывается атмосферное давление, плюс рычаг тела нагибается. И вспоминаем уроки физики 8 класс, параграф про рычаги, вот он как раз выражается так. Соответственно, если вы чуть-чуть измените угол наклона, это уже 240 градусов. Соответственно, если у вас спинки нет, и вы на что-то и сядете вот так, тогда 120 килограмм. Еще раз, 340 килограмм, 240 килограмм, 120 килограмм. Вот элементарно разгрузить свою поясницу если нет спинки если есть спинка как мы садимся у нас есть важная кость часть позвоночника называется крестец крестец можно сейчас картинка выплывет да то есть как ее найти находите у себя копчик да где заканчивается крайняя крайняя кость и от нее получается Кладете ладонь, средний палец, у вас, средний палец у вас на копчике, на крайней кости, и в этом месте как раз у вас получается э, крестец. Так вот, это крестец для вас самая главная кость. объясняем почему в посадке. Когда вы хотите сесть и разгрузить максимально свою спину, вы должны садиться следующим образом. Называется втыкаем крестец в стул то есть, вот у меня есть возможность, я его втыкаю максимально, и дальше я что делаю? Не выпрямляясь за счет мышц, как все это делают, все пытаются держать так самку. Это неправильно. Вы напрягаете мышцы, теряете свое, свои силы, концентрацию внимания, а вы всего лишь отклоняетесь расслабленно. Крестец прижат, отклоняемся расслабленно. Если в процессе разговора или вы сели за рулем в машине, у вас крестец немножечко сполз. Что мы делаем? Правильно, мы его подтыкаем. Если у нас нет возможно... если у нас постоянно мы сползаем, ну какой-то стул неудобный, да, неудобно подтыкать, тогда мы выходим другим способом. Мы что-то подкладываем под крестец. Будет это полотенце свернутое, подушечка, куртка свернутая, неважно. Не под поясницу, а под крестец. Когда крестец выдавлен, у вас формируется правильный выгиб, э, лордоз, выгиб поясницы. Когда на крестец идет давление, тогда идет правильный выгиб поясницы. Как только давление на, поясницу, э, на крестец уходит, лордоз изменяется, и все у вас ваши... То есть, вы переходите опять вот в это состояние. Вот оно закругленное. И тогда у вас опять идет защемление всех нервных корешков. Еще раз. Уперлись, подоткнули, расслабились. Только такое положение помогает. Следующий момент. Вы пришли домой и сели на диван. И, соответственно, как это бывает, вот так вот сползли. Да? Видите у меня расстояние здесь? Вот оно ходит. Что мы делаем? Мы это расстояние наполняем для того, чтобы выдавить крестец. Подушечка, свернутое одеяло, полотенце, неважно, но крестец должен быть выдавлен. Не поясница, а крестец. Поясница пускай висит в воздухе. Ничего страшного. Следующая опора, как обычно, на диван у нас это бывает, да. У меня идет или на лопатки, или на плечи. И дальше мы под голову себе подкладываем подушечку. Что, в общем-то, тоже неверно. Потому что в таком случае у нас идет страшное напряжение в шейном отделе. Как от шейного от этого избавиться? Правильно. Мы складываем эту мягенькую подушечку пополам и подкладываем ее под шею. То есть под затылком тоже может быть определенная подложечка, как подушка. Но основное давление на себя берет шея. Таким образом вы шею разгружаете, расслабляете. То есть крестец выдавлен, шея. То есть вот Таким образом вы можете долго пролежать, если вы смотрите телевизор, читаете книжку, кто-то в гаджетах сидит, бывает, не имеет вот эти пальцы. То есть вот таким способом мы уменьшим, конечно, не избавимся от онемения рук, но хотя бы уменьшим это. Как мы стоим? Обычная поза человека вот такая. Да? Видели? Знакома? Начнем с головы. Верхняя точка головы у нас обычно идет вот эта. И нам всю жизнь говорили, смотри прямо, держи голову гордо. Да? Но оказывается, это неправильно. Оказывается, анатомически это неправильно, потому что идет перенапряжение мышц шеи, трапециевидных мышц верхнего грудного отдела. Как от этого избавиться? Объясняю. Очень просто. Смотрите. Голова моя. Видите верхнюю точку? А должна быть верхняя точка темечка. Каким образом это поменяется? А вот так. То есть всего лишь изменить наклон. Но это непривычно. Смотрите с подлобной на людей, правильно? Поэтому э, есть еще один фокус. Э, когда вы стоите в такой позе, вам удобно уводить, видите, у меня еще неправильно, у меня таз ушел, да, то есть у меня здесь лордоза вот этого изгиба, который должен быть в пояснице, тоже нет, у меня плечи собраны, я сутулюсь, да? это обычная, обычная поза людей. Как от этого избавиться? Есть очень простой лайфхак, очень простое решение, и он опять же связан с психологией, с хорошей привычкой, смотрите вот обычная поза вот я смотрю а теперь я беру себя за темечко, за волосы и начинаю тянуть вверх это чистая психология я представляю так вот цепь опускается кран меня тянет кто-то начинает представлять что его тянет вот свет как бы вверх рука господа спускается тянет но это не имеет значения важно чтобы это работало чтобы вас тянулась за темечко. А теперь смотрите что происходит я смотрю прямо, и я тяну себя за волосы. Хочешь не хочешь, мне уже неудобно так держать. Мне удобно вот так. То есть у меня уже голова опустилась. Дальше что происходит? Я продолжаю себя тянуть. Мне уже таз так неудобно держать. Таз мой, обратите внимание, таз мой уходит. Начинает выпрямляться. То есть таз уходит назад. У меня уже появляется правильный изгиб поясницы. Следующее, я продолжаю быть сутулиным пока еще. И когда я продолжаю тянуться, мне уже неудобно так стоять. У меня плечи невольно уходят назад, собираются. И в данный момент у меня ни одна мышца не напряжена. То есть я не сделал это, ха, как солдат по стойке сверху. Нет, у меня все мышцы абсолютно расслаблены. Я это сделал психологически. Просто тяну Тянусь вверх тенечком, тянусь вверх тенечком, и хочешь не хочешь у меня таз выходит, плечи отходят, и я встаю в такую позу, абсолютно расслабленный, вот, вот в таком виде. Следующий нюанс, когда вы смотрите вперед, и голова ваша все-таки поднята, ваш взгляд ровно, челюсть ровно, а должны быть чуть-чуть, взгляд вниз, челюсть вниз. В чем нюанс? Объясняем. Если я э, смотрю прямо, через прямо, есть еще один нюанс. Я э, боковым зрением почти не вижу, что вокруг меня. Как это выглядит? Смотрите. Если я смотрю прямо и буду выдвигать ногу, то есть как это проверить? Вот только сейчас я боковым зрением начинаю видеть свою ногу. То есть представляете, да? Фактически почти на метр я ничего не вижу. Ну и сами понимаете, так как это самый край бокового зрения, то есть это все мутное здесь. Соответственно, если я э, меняю угол зрения и смотрю уже не прямо, а смотрю чуть-чуть вниз. То есть меняю угол наклона головы, но смотрю также прямо. Все, я уже все вижу. Как определить правильность, что у вас не слишком избыточный наклон, но и как вы нашли правильно, оптим оптимально? Очень простое решение кладем руки на живот. Если женщина бывает с большой грудью, тоже там видно. Для этого, соответственно, между положили и начинаем шевелить пальцами. Такое веселое упражнение. Смотрим вперед, как определить оптимальный угол наклона. Смотрим вперед и боковым зрением вы свои пальцы не видите никак. Продолжаем шевелить, а теперь начинаем опускать, держим. Взгляд ровно, опускаем голову. Вот сейчас я хорошо своим боковым зрением вижу пальцы. То есть моя голова наклонена оптимально. Теменная часть у меня вверху, и я ей тянусь. Я таким образом работаю всегда. Да? То есть я стараюсь тянуться этой частью. У меня абсолютно расслаблена поясница, у меня абсолютно расслаблена шея, между лопаток ничего не тянет. И я также гуляю. Если я гуляю по улице, хожу, я стараюсь ходить таким образом, да, то есть потренируйтесь дома, тяните себя за макушку и походите вперед-назад. Когда вы ходите вперед-назад, ходим, тянемся вверх, тянемся вверх, и когда вы только начинаете тянуть вверх, у вас начинает возникать ощущение, что вы, вам хочется встать на цыпочки, чуть-чуть приподняться. И как только вы почувствовали, что вам хочется встать на цыпочки, это означает, что вы на правильном пути. То есть это означает, что вы почувствовали тот правильный внешний вид и ритм, но при этом все у вас расслаблено. Да, это непривычно. Это непривычная манера ходьбы. Это непривычный вид, но это всего лишь психологическое действие, которое поможет вам убрать частично боль в спине, и это поможет вам носить больше груз. Если вы идете из магазина с сумками, соответственно, то же самое. Вы тянете вверх, и таким образом, смотрите, спина ваша не имеет не вот это, да, а вот такое положение, и таким образом сумки из магазина вас помогают тянуться вверх, и вы можете долго идти достаточно. Если вы взяли ребенка на руки, то же самое. Да? Соответственно, вот это положение очень простое. Очень простой лайфхак с пальцами, с походкой, тянуться вверх. Это очень простой способ правильно научиться ходить, правильно научиться. Так, таким образом вы сможете долго ходить, таким образом снижается ваша нагрузка на ступни, на ступни. И даже у тех, у кого есть плоскостопие, вы, соответственно, можете э, пройти гораздо большее расстояние. Пользуйтесь этим, это бесплатно. Применяйте, будьте здоровы!